Добрый день! Всем здоровья. Мед является одним из самых здоровых продуктов в мире. Этот суперздоровый ингредиент может обеспечить большую пользу для здоровья. Но знаете ли вы, что если смешать мед с корицей, сделайте самый мощный напиток, который поможет вам сжечь вес за одну ночь. Да, это очень просто. Просто выпить этот мощный напиток, прежде чем ложиться спать и просыпаться каждое утро с меньшим весом. Звучит неплохо, не так ли? Но это действительно работает. Корица улучшит вашу кожу, снизит уровень холестерина, увеличит приток крови. Идеально подходит для сердца, желудка, кишечника. Ускорит процессы потери веса и поможет вам похудеть намного быстрее, даже когда вы спите. Вы можете использовать корицу в качестве дополнения ко всем блюдам, по четверти чайной ложки для каждого приема пищи. Замените сахар корицей полностью или частично или сделайте специальную смесь для потери веса и пейте ее регулярно. Каждую ночь, прежде чем ложиться спать, вы должны пить смесь меда и корицы. И если вы будете использовать этот напиток регулярно, то вы будете поражены результатами. Приготовление. Вскипятите 200 мл воды, затем добавьте пол чайной ложки корицы и оставьте его на 30 минут. Когда вода будет достаточно прохладной, то вам нужно добавить одну чайную ложку меда и оставить смесь в холодильнике. Выпейте одну чашку этого супернапитка за 30 минут, прежде чем идти спать. Вам не нужно пить его в течение дня, он работает только во время сна. Этот напиток очистит ваш пищеварительный тракт, уничтожит паразитов, грибков и другие бактерии, которые замедляют пищеварение в организме. Мы очень надеемся, что вы найдете эту статью полезной и не забудете поделиться ей с друзьями и семьей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо.